Пусть хранит поэтский наш привет, От снарядов, бомбы, от ракет. Каждый день в году и а каждый час мы с тобой, не сломленный